Какую доходность можно получить от акций, чтобы действительно не ложить в тумбочку да, деньги? Вот Если мы посмотрим за 2019 год, то мы видели вот такие результаты. Американский рынок вырос на 31,5%, это в долларах. Здесь все сложно, там ну, рост стоимости, дивиденды, если это там, иностранные рынки, валютная переоценка. На 26 европа выросла, на 20 япония, 19 развивающиеся рынки. Отличные цифры. И очень далеки от тех, которые я вам показывал там перед, да, 6,9 в реальной находности. Ну вот в 2020 году на конец марта. А кто-нибудь инвестировал в марте прошлого года? Никто не признается про апрель 21, да. Тут уже надо легенду держать, уже не признаваться и про март. Там была сильная просадка. Вот эта ситуация на конец марта. Япония минус 16, Америка минус 19, а было в полтора раза больше просадка в этом же марте. Европа 22-23, то есть вот, если посмотреть просто по результату одного года или короткого промежутка, то от акций можно ждать по большому счету что угодно. Если мы посмотрим за прошедшие 15 лет, причем вот эта правильная выборка 5-19, правильная в том плане, что 18 год был плохим, почти все классы активов закончили в отрицательной зоне. Восьмой год попадает кризис восьмого года. То есть, чтобы не мерить доходность только на каком-то очень хорошем или очень плохом интервале, неплохо, чтобы туда вошли какие-то такие серьезные рыночные потрясения. Что мы там видим? 9 по Америке средняя доходность, да, 7,8 развивающиеся рынки, Европа 5,9. Вот это те усредненные цифры годовой доходности на длинном промежутке 15 лет. И они опять же очень коррелируют, я вам показывал, за два века, за один век, для того, чтобы за 15, потому что на те никто никогда не хочет смотреть, считая, что мы живем-то новая эпоха, новая экономика, да, и у нас будет обязательно плюс 100.